Ура! Юбилей! В десятку! Hello World! Я Матвей Бухарцев, вы на канале Бухарцев Студио. В этом видео мы будем говорить о технологии Git и платформе GitHub. Пользуйтесь временными метками. Смотрите юбилейный десятый выпуск образовательной рубрики «Заметки программиста» прямо сейчас. Давайте сначала разберемся, что скрывается под однокоренными названиями. Git – Global Information Tracker – это система управления версиями. А GitHub – это сайт, предоставляющий интерфейс и память для управления версиями. То есть GitHub включает в себя технологию Git. Поэтому начнем с более низкого уровня. Поподробнее про Git. Немножко истории. Эту систему изобрел Линус Торвальдс. Что что? Линус? Именно. Это созвучие не случайно. Он же изобрел Linux. Действительно крутой чувак. Изначально название являлось аббревиатурой. Автор использовал прямое значение слова гид. Мерзавец, глупый или противный человек. Думаю, я эгоистичная скотина и все свои проекты именую в свою честь. Сначала Linux, ну а теперь мерзавец. И тут приходит новая аббревиатура VCS – Version Control System – наша привычная система управления версиями. Фактически, она позволяет хранить много версий одного проекта, его кода, ресурсов и так далее в структурированном порядке, а также дает возможность удобной командной работы, что очень важно сегодня. Давайте посмотрим на основные возможности. Вот официальный сайт Gita. Первый пункт фич – ветвистость и слияние. У вас есть некая главная ветвь, в которой хранится основной проект. В какой-то момент разработки можно создать ответвление, которое будет жить своей жизнью и меняться по-своему. Но потом вы можете объединить, слить две ветви обратно. Или продолжать экспериментировать. Маленький и быстрый. Занимает мало памяти – Хорош в скорости, а это немаловажно. Распределение. Здесь речь идет о командной работе. Предлагается несколько стилей, как можно программировать совместно с помощью гид. Мне, если честно, больше всего импонирует первый стиль. Люблю минимализм. Мы знакомимся с новым термином – репозиторий. Это и есть проект, большая папка. При этом гид обещает вас снабжать данными. Кто, где, кто, когда. Промежуточная область. Разработчики гита предлагают вам еще одну запаску на вашу код-машину. Вы сохраняете файл в рабочей директории. Затем командой git add добавляете в промежуточную область. А потом совершаете git commit в репозиторий. Вот еще одна нужная вещь. Commit это то, что вы будете делать часто. Таким образом вы добавляете свои изменения в облако в репозиторий. Ага, если хотите пропустить промежуточную область, просто добавьте к команде А. Как использовать команды на практике, скоро расскажу. Итак, одна из главных причин успеха ГИТа, так же как и Linux, вот. ГИТ бесплатный и имеет открытый исходный код. Товарный знак, это не интересно. Короче, все ссылки в описании, Google с вами и документация тоже есть. Переходим к ГИТХАБу. ГИТХАБ это база данных. Можно даже назвать GitHub своеобразным хостингом. Это хранилище ваших репозиториев. Итак, как им пользоваться? Заходим на github.com. Видите, они себя позиционируют как мирового лидера в сфере платформ для разработчиков. И это действительно так. Чтобы воспользоваться GitHub, вам нужно зарегистрироваться. После этого вы выбираете тарифный план. Можете воспользоваться бесплатным, а можете выбрать один из коммерческих. Круто то, что базовый план тоже имеет очень много преимуществ и ненамного уступает другим. Вернемся на главную и зайдем в раздел «Почему GitHub?». Тут описаны все фичи. CICD – это пакеты автоматизации от GitHub. Вы можете сами действия, например, commit, настроить под себя. Они могут производиться автоматически. Безопасность софта – совместная работа. Вы можете защитить проект настройками приватности, а также можете работать с другими девелоперами на расстоянии. Далее рассказывается, как защищают ваш аккаунт и репозитории от взломов. Но не забывайте, главную уязвимость – это вы. Не стоит разбрасываться паролями и рассказывать их всем подряд. Хотя, я думаю, меня смотрят люди, которые шарят с компьютером безопасности, ну, если нет, пишите в комментариях, я могу сделать про это отдельный выпуск. Код-ревью. Это непереводимый игра слов. Шучу, это просмотр кода, но как он здесь реализован? Вы можете комментировать, смотреть других, кто посмотрел код, сравнивать код с предыдущей версией, и не только. Это практически социальная сеть. Далее о том, как вы можете работать с гитхабом. Первый вариант – работать из консоли. Второй – десктопная графическая версия. Потом расширение GitHub для Visual Studio. Как его установить, я рассказывал в обзоре Visual Studio. GitHub Learning Lab – это для того, чтобы вы научились работать с GitHub. Есть еще GitHub для мобильных устройств. Девиз дополнительных инструментов от разработчиков – для вас, от нас. По-моему, все понятно. Ага, вот, разработчики GitHub'а тоже называют его хостингом. Легко и просто управлять. Отлично! Погнали применять теорию на практике. А начнем мы с того, что зарегистрируемся на GitHub. Я уже это сделал. Вы видите мой профиль. Найти меня вы можете, набрав бухарцев в поиске GitHub. После этого создадим репозиторий. Как это сделать? Переходите в репозитории. Нажимаете New. И вводите имя репозитория, то есть своего будущего проекта. Давайте наберем Total Test. Мне пишет, что Total Test уже создан в моем аккаунте. Добавим единичку. И все будет прекрасно. Описание не обязательно. Как мы видим, звездочка есть только у имени репозитория, а description optional. То есть опциональная. For test. Далее вы можете выбрать настройки приватности своего репозитория. Будет публичным ваш репозиторий или приватным, то есть закрытым. Я выберу приватным. И дальше, так как это стартовая страница для репозитория, можно выбрать, что вы сразу добавляете в этот репозиторий. Например, файл readme, который будет описывать ваш репозиторий. Также можно добавить gitignore. Это полезная штука, если вы хотите, чтобы какие-то файлы не синхронизировались с локальным репозиторием в будущем. И какую-то лицензию. У меня лицензии нет, gitignore я не хочу создавать. Создаю репозиторий. Готово, репозиторий создан. Это основная страница. В файл readme вы можете добавлять картинки и какой-то текст, описывающий ваш проект. Здесь мы видим branch master Это значит, что мы находимся в ветве master я уже рассказывал, что ветви – это изменения вашего проекта, которые могут происходить отдельно, друг от друга. Здесь вы можете создать новый файл или загрузить его с компьютера. Давайте загрузим с компьютера какой-нибудь файл. Ну, например, я загружу сюда картинку. После этого нужно закоммитить изменения. Я напоминаю, что Commit — это сохранение изменений в облаке. Можно не менять текст, и э, он останется таким, как написан серым. Отлично, мы видим, что эта картинка появилась, и даже можно ее посмотреть. Во вкладке Issues вы можете отвечать на какие-то распространенные вопросы про ваш проект. Если у вас глобальный какой-то проект, грандиозный, и вы хотите, чтобы ни у кого не возникло вопросов по нему, вы можете добавить какой-то вопрос и ответить на него. И, соответственно, посмотреть превью этого вопроса. Я этого делать не буду, перейду к следующей вкладке. Она называется Pull Request. Pull Request это запрос на вытягивание. Мы видим, что вкладка называется запросы на вытягивание. Если, например, какой-то сторонний разработчик решит добавить какую-то фичу в ваш проект, он для начала скачает его к себе локально, склонирует, и после этого может там что-то поменять и создать запрос на вытягивание, чтобы вы добавили эту фичу в свой проект. Будьте с этим осторожны, чтобы не наплодить багов. Но если Например, этот разработчик находится в этом же проекте, ему не понадобится создавать запрос pull request, достаточно будет обычного коммита. Во вкладке Действия Actions мы можем увидеть какие-то среды для выполнения ваших проектов и установить для своего проекта какую-то среду выполнения. Во вкладке project вы можете добавлять какие-то доски. Например, я хочу создать доску где будет описан мой проект и как его выполнять. Для других разработчиков, для сокомандников. Создав проект, так называемый, вы добавляете столбец на доску. Назовем его «Классы». В этом столбце будет храниться информация про классы, которые вы будете использовать. С помощью сочетания клавиш Ctrl-Enter я отправил на доску эту карточку. Если я создам новый столбец, я могу перемещать эту карточку в другой столбец. Следующая вкладка безопасность. Здесь вы видите все отчеты по безопасности, а также уведомления. Сюда вы можете добавлять какие-то идеи, инсайт. И, наконец, настройки. Это настройки всего репозитория. Вы можете поменять название, можете добавить какое-то изображение для репозитория, добавить вики-страницу, которая будет вместо страницы сайта, например, этого репозитория, которая будет отображать, что находится в этом репозитории и много чего еще. Здесь есть, например, GitHub Pages. Если вы хотите этот репозиторий сделать сайтом полноценным, то GitHub Pages вам в помощь. Далее из вкладки Options в меню Settings мы переходим в Manage Access. Это управление доступом. Здесь вы видите, кому доступен этот репозиторий. Вы можете пригласить какого-то коллаборатора то есть девелопера, который будет работать с вами. Тогда ему не понадобится делать pull-request, если это публичный репозиторий, и он увидит этот репозиторий вообще, если он приватный, например. Здесь то же самое, что во вкладке security, но вы уже настраиваете эту вкладку. У вас включены, например, алерты. Здесь вы настраиваете свои ветви. Здесь вы можете добавить какие-то уведомления на сайты. Например, если вы хотите, чтобы на вашем личном вами разработанном сайте появлялись уведомления или какие-то изменения, когда происходят изменения в проекте. Здесь вы настраиваете уведомления, которые будут приходить вам на почту. Здесь вы можете установить какие-то приложения GitHub, которые мы рассматривали в качестве дополнительных инструментов ранее. Сюда вы можете добавить ключ развертывания. Если вы хотите больше об этом узнать, нажмите на «GWIDE». Здесь зашифрованные сообщения, переменные, которые видят только ваши коллабораторы то есть люди с доступом к вашему репозиторию и наконец действие это мы уже обсуждали то как можно запускать в среде какой то ваш проект давайте узнаем как работать с удаленным репозиторием локально с вашего компьютера а начнем мы с того что перейдем обратно на официальный сайт в раздел downloads и Скачаем экзешник для установки. У меня Windows, поэтому скачиваем. После этого нам нужно будет установить гид на наш компьютер. Я думаю, никому не нужно объяснять, как это сделать. Перейдем сразу к делу. В меню «Пуск», набрав в поиске Git, вы найдете «Гид CMD», «Гид Bash и Git Guide. Запускаем Git Bash. Я сразу перетащил ярлык на рабочий стол. Вы увидите, что интерфейс очень похож на терминал в Linux. Теперь набираете такую команду sshkgen t rsa b 4096c и тут ваша почта. Давайте разберем, что здесь написано. Вы генерируете ключ generate. ключ ssh называется. С помощью какого алгоритма? Шифрование RSA или RSA. Сколько будет занимать этот ключ? 4096 бит. Давайте посмотрим на почту. Почта ⁇ это та самая почта электронная, которую вы привязали к своему аккаунту. После того, как ввели свою почту, по понятным причинам я ее вам показывать не буду, нажимайте Enter. После этого опять нажимаете Enter, для того, чтобы сохранить ключ в папку ID RSA. И, так как я уже создавал ключ, когда тестировал эту систему, мне предлагают перезаписать его. Я нажимаю Yes. А после этого вам и мне тоже предлагают ввести какой-то пароль. Я, пожалуй, не буду вводить пароль, можно просто оставить его пустым. Нажимаю еще раз Enter. И готово сгенерировались два ключа, публичный и приватный. Если вы покажете кому-то публичный ключ, ничего не будет, а вот приватный лучше сохранить в тайне. Здесь он называется, как мы видим, The Key Fingerprint. Буквально Fingerprint с английского ⁇ это отпечаток пальца. Ну что ж, теперь свяжем наш компьютер с этим SSH-ключом, чтобы не вводить его каждый раз. Это делает специальный SSH-агент. Вводим такой код. И нам предлагается номер агента, он меняется каждый раз. Теперь вводим команду, которая свяжет компьютер с ssh-ключом. То есть мы добавляем ssh-ключ в э, память баша. Если вы вводили какое-то свое имя вот на этом этапе, где нужно было ввести файл, то замените ID RSA на, соответственно, свое имя. Нажимаем Enter. Готово. Идентификатор связан. Теперь нам не понадобится каждый раз, когда мы выполняем какую-то гид-команду, вводить ssh-ключ. Далее вам нужно скопировать ssh-ключ в буфер обмена, чтобы ввести его в своем аккаунте в личном кабинете GitHub. Способов есть несколько, в том числе копировать вручную, но я покажу простой, достаточно одной команды. Мы набираем cat и после этого путь, куда был сохранен ssh-ключ. Чтобы скопировать, нужно выделить и нажать Enter. Теперь переходим в свой аккаунт на GitHub. Для того, чтобы войти в настройки, нужно нажать на себя и Settings. Далее выбираем SSH and GPG Case, New SSH Key. Затем набираете название. Я наберу Windows 7. Потому что сейчас я зашел с компьютера, на котором стоит Windows 7. Далее вставляете свой ключ. И нажимаете «Добавить». Вводите свой пароль. И подтверждаете. Теперь создан SSH-ключ, с помощью которого вы можете связываться с локального компьютера с аккаунтом. Настало пора клонировать репозиторий на свой компьютер. Для этого мы заходим в тестовый репозиторий наш и копируем ссылку для доступа и последующего клона. Начнем пользоваться командной строкой. Можно выбрать командную строку Git, но я воспользуюсь обычной командной строкой по умолчанию. Переходим в нужную папку. Предположим, это будет все та же C-users desktop и набираем git clone а потом вставляем ссылку репозиторий клонируется и готово теперь предположим я хочу что то поменять в своем репозитории это может быть как код так и просто текст например я к слову тест добавлю еще одно Test to local. Сохраню файл и закрою его. Попробуем узнать статус. Git. Статус. Никаких репозиториев нет. И правда, на самом деле мы не зашли в репозиторий. Давайте перейдем в репозиторий. Теперь узнаем статус. Мы находимся на ветки мастер и видим данные с нее. Теперь нужно сделать комит измененных данных. Для этого набираем комит и чтобы пропустить шаг add, как мы помним, нужно добавить а. Теперь нужно нажать escape и с шифтом дважды нажать z. Готово. Теперь локальный репозиторий нужно синхронизировать с удаленным. Для этого набираем git push. Все получилось, давайте проверим. Отлично, все работает. Теперь изменим что-то на GitHub. Например, оставим только test2. Оставим все как есть, закоммитим изменения. Чтобы синхронизировать локальный репозиторий с удаленным, то есть вытянуть изменения, нам нужно набрать git pull. Готово. Как мы видим, изменения вступили в силу. Есть еще один вариант комита, Когда мы пишем git commit a, добавляем m и набираем название. Нам пишет, что мы ничего не изменили, давайте же изменим что-то снова. Название комита будет change. И тогда нам не придется входить в редактор коммита и сразу все закомитится. Синхронизируем. Проверяем. Commit. Сработал. Я думаю, основы работы с консольной версией понятны. Идем дальше. Теперь изучим графическую версию GitHub Desktop. Достаточно перейти на desktopgithub.com. Появится такая вот страница, где все подробно написано. Скачивайте для своей операционной системы установщик и устанавливайте. Установка не занимает много времени. И достаточно простая. После завершения установки вам придется создать новый аккаунт или просто зайти через браузер. Там будет для этого кнопка. Далее такая приветственная страница. Let's get started. И вы увидите свои репозитории, открытые и закрытые, приватные. Чтобы склонировать репозиторий достаточно нажать одну кнопку. Но мы уже клонировали когда учились пользоваться консольной версией, поэтому добавим э, локальный репозиторий, уже объединенный. Для этого заходим, выбираем нужный репозиторий. Да, это он. И нажимаем «Добавить репозиторий». Все, все синхронизировать. Мы видим, что тут обновляются данные. Мы можем выбрать нужную ветвь, посмотреть пул реквесты. И соответственно выбрать добавленные репозитории из списка. Пока у нас один репозиторий Total Test. Если вы хотите еще раз синхронизировать, достаточно нажать на эту кнопку. Программа проверила изменения локальные и в облаке. Давайте теперь сделаем тестовые изменения. Наверное, теперь в другом файле nothing тексты. Добавим сюда какой-то билиберды, например, привет Отлично, сохраняем, закрываем. Мы видим, что это изменение появилось, оно не отображается, потому что кириллический текст. Набираем название комита и описание. Нажимаем Commit to Master. Происходит Commit. Теперь нам нужно закинуть изменения в облако с помощью команды Push. Кнопка в графическом интерфейсе находится здесь или наверху. Давайте нажмем ее здесь. Происходит публикация в оригинал, то есть в облако. Происходит притягивание изменений, fetching. Кстати, команда для консоли fetch тоже есть. Готово. Закомичено. Вы можете, кстати, посмотреть историю изменений. Давайте посмотрим теперь в браузере, прошли ли наши изменения. Заходим в файл nothing текста. И видим, что здесь прекрасно отображается даже в другой кодировке новый текст. Теперь мы не можем клонировать или добавлять репозитории э, на стартовой странице, потому что стартовая страница уже не откроется для нас. Зато есть э, меню файл, где можно клонировать или добавить какой-то репозиторий, или создать свой новый. Также можно отменять или повторять изменения и копировать текст. Здесь мы можем увидеть изменения, историю, лист репозиториев, лист ветвей. Можно приближать или отдалять. Здесь действия для репозитория. Push — это закидывание изменений в облако. Pull — это притягивание изменений из облака. Вы можете открыть на GitHub, открыть командную строку, открыть в Explorer или в каком-то Editor. Здесь редактор ветвей и помощь. По-моему, работать с десктопной версией приложения гораздо удобнее, чем с консольной и в разы приятнее. Как работать в Visual Studio я рассказывал в одном из предыдущих видео, посмотрите его обязательно и установите. И установите, если вы хотите пользоваться GitHub Visual Studio, его к себе на ПК. Чтобы войти в GitHub, вам нужно перейти в Team Explorer и клонировать или создать. Проект. Также вы можете добавить уже локальные репозитории. Я добавил Total TotalTest таким же образом, как показывал в десктопной версии GitHub. Мы можем его открыть, дважды щелкнув. И увидим здесь прекрасный интерфейс. Можно посмотреть изменения, посмотреть ветви, синхронизировать все. У меня Visual Studio на русском. Поэтому, возможно, что-то будет отличаться, если вы пользуетесь версией на английском языке. Можно синхронизировать, принести и вытянуть изменения. Давайте нажмем «Синхронизировать». В облаке нет никаких изменений. Мы видим, что идет синхронизация, отправка текущей ветви, вытягивание ветви из облака. Синхронизация закончилась, ничего не произошло. Давайте посмотрим, какие изменения. В правом нижнем углу можно посмотреть ветви, перейти в управление ветвями и перейти на нужную вкладку быстро. В GitHub добавилась новая папка .vs. Она добавлена как раз для того, чтобы можно было управлять и Visual Studio. Давайте закоммитим изменения, введем сообщение фиксации и нажмем зафиксировать все. После этого происходит фиксация изменений. Далее мы переходим в синхронизацию и видим, что появилась исходящая фиксация. Одна называется VS, Visual Studio. Мы ее можем отправить или просто нажать синхронизировать снова. Давайте отправим. Здесь команда отправить фиксацию заменяет команду push. Готово, изменения зафиксированы. В обозревателе решений вы можете увидеть все файлы, точно так же, как вы их видите в Visual Studio, когда редактируете какой-то свой проект. И если вы пользуетесь GitHub для того, чтобы разрабатывать проект Visual Studio на C++, например, как я это делаю, то будет вам очень удобно и полезно пользоваться Visual Studio с плагином GitHub. На этом все, думаю, выпуск получился длинным и информативным. Если вам такое интересно, подписывайтесь на канал. Кстати, у нас поменялся график выхода видео. Обо всем мы рассказываем в нашем инстаграме. Ссылка в описании. Там же вы найдете бэкстейдж, а еще советы начинающим и профессиональным программистам. До свидания!